Когда тебя, твой народ и твоих детей грабят ЖКХ, да, и принуждают еще, принуждают платить по оферте, да, откуда у них такое право вообще? Русским по белому написано во всех уставах каждого поселения, да? даже в Конституции написано, извините меня, отдельно субъект Российской Федерации, отдельно МСУ, где написано в Конституции, что МСУ и субъект это одно и то же. Нету такого, это даже разные главы Конституции, но у нас нет. У нас, оказывается, каждый субъект это МСУ, все-все соединили. Хорошо, идем читаем их устав, так там в уставе все написано, все. Кто? Жители правят городом, жители, жители есть власть. Жители выражают свою власть непосредственно, либо через представительные органы власти. Так почему же эти представительные органы власти ни хрена не делают для жителей? Написано же в законах, обеспечивают население ресурсами, нигде не написано, даже в уставе 131 фаза не написано, что продают населению ресурсы, нет, или оказывают населению платные коммерческие услуги, нет, не написано. Организуют населению, так вот и организуйте, да, что за поборы, это что, не война? Свой народ, вот это, вот вы представляете, вы наняли себе домработницу, да а она вам сказала так, вход в квартиру платный и поставила там, понимаете, новый замок в вашей квартире. Это что, не война что ли? И вы с ней воюете каждый день, не можете попасть в свое имущество. Так вот мы с вами, ребята, воюем каждый день, мы не можем пользоваться своим имуществом. А наше имущество, почитайте устав, вот тот же самый устав города Москвы, в уставе города Москвы что написано? Что все земли, недра и природные ресурсы принадлежат Москве, а Москва это МСУ, то бишь нам, народу, принадлежат, жителям Москвы принадлежат все ее недра. Да? Но почему тогда а, завод по переработке воды, например, да, Мосводоканал, который стоит на моей земле, да, и, собственно говоря, перерабатывает мою воду за мои деньги, за мои налоги, понимаете? Почему я ему должна платить? То есть... Вот я еще раз спрашиваю, да, вот, допустим, есть у нас домработница, которая пришла и говорит, да, хорошо, я вам буду мыть, буду, да, повела себя пару лет культурно, а потом, так, воды ты хочешь, на, плати за нее, попить ты хочешь, а в туалет ты хочешь, плати за нее, да, вход в квартиру платный. И вообще все, все тут платное. А поспать хочешь тоже платное, да? Нет, ничего тебе не положено, зарплату мне отдавай. Нет, ты ее не можешь на себя потратить. Ты должен ее потратить. Вот тебе налог на это, налог на вот это, да? налог на землю, налог на имущество, вот тебе на все налог. То есть зарплату еще ты должен мне отдавать, мне, домработнице. Это вообще что за бред? И вы говорите, это не война? То есть, ребят, я не знаю, вот все, кто это говорит, то ли слепые, глухие, или это провокаторы. Ну, такие, очевидные вещи я вот диву даюсь да либо это зомбанутые люди которые реально не понимают что уже формат войны давным-давно 30 лет как сменился 30 лет последняя война была в девяносто первом году да и когда там грозные разнесли все с тех пор технологии поменялись технологии поменялись а люди все залипли в девяносто первом году да война пушки белый дом танки все <с> нет ребята нет когда вас вышвыривает у суда, это что не война? Война. То есть нормально в бою те, кто должен защищать человека, его права, свободы, законные интересы, понимаете? То есть слуга народа, слуга вышвыривает своего хозяина с помощью вот этих толстолобов с тремя классами образования, да, приставов. Посмотрите, кого там набрали, выродки. Выродки, еще раз повторю, хорошее слово, это те, кто выродились из своего рода, да, отошли от истока, потеряли все ориентиры вообще по жизни, оцифровались. Вот, вот эти выродки. Поэтому ну вот такие вот последние события. Хотелось бы вам рассказать, да, что, что вообще в мире происходит. Вот, что, в принципе, идет тенденция к лучшему. Вот, силы света победили. Сейчас идет просто зачистка зачистка. И как она будет проходить? Да, ну, как-то будет проходить. Понятное дело, что те товарищи, которых зачищают, вот эти темные-темные силы, да, они, конечно же, не хотят, они сопротивляются, потому что, ну, они понимают, раз нету связи со стоком то никакой вечной душе, ни о какой реинкарнации уже веч речи не идет, да, то есть все, полное обнуление. Вот они сейчас, собственно говоря, и проводят обнуление. Да, Путин обнулился, ну, все, значит, там рубашечки, пиджачки поуничтожат, а там внутри уже и так ничего нету он уже все они даже уже в открытую вам всем объявили что они обнулились понимаете а вы не слышите вы не понимаете они же вам говорят все цивилизация обнулилась то есть все кто без души они все обнулились а что значит что они обнулились а это значит, что все, полный ноль. <тилы> Тела просто должны быть уничтожены. и все. Рубашечки тут сами по себе ходить без мозга не, не должны. Да? Если у тебя нет связи с истоком, ты не должен больше существовать на этой земле. Вот и все. На земле останутся существовать только те, кто имеет связь с божественным истоком. Все остальные нет. И вот, кстати... Как говорится, на воре шапка горит, да, есть такая, такая поговорочка очень хорошая. Вот Сейчас вот эти вот товарищи они прекрасно понимают, какая у них участь, вот. поэтому они начинают, скажем так, утягивать с собой туда, в обнуление всех, кто причастен к их уничтожению, от всех. То есть все, кто боролся за то, или воевал с ними, да, и боролся за то, чтобы когда-нибудь этих тварей больше не стало, вот, либо боролся за справедливость, как, как правило, попадают работники света под замес, да, как правило, попадают те люди, которые проявляют активно свою позицию жизненную, да, вот тех людей стараются утащить с собой на дно, да, очернить за 15, там, я не знаю, там, обозвать там сатанистами, и еще кем-то, ну, в общем, собственно говоря, кем они сами являются, да, тем вот, и, а, вот это тоже такой, Ну, опять же, технологии... Темных они уже не работают, я еще раз говорю: да, что оферты, ребята, оферты больше не работают. Работают фактология. То есть, если есть факт, да, если факт, допустим, какой-то манипуляции или воздействия, или еще чего-то, без твоего ведома, без твоего желания, да, и вы это осознаете прекрасно, то эта вся манипуляция останавливается. Все программы снимаются, да, на которых эта манипуляция была построена, вся, все чипы обнуляются, там, в том числе и квантовые, вся эта технология перестает работать и начинает произведеться проявляться во всех сферах, где она работала. Вы ее явно увидите буквально в ближайшее время, да? если скажете «Стоп игра». Все, вот я увидел, все, стоп игра, это больше действовать на вас не будет. Поэтому мы таким образом можем очень быстро разрушить все их планы. А, они начинают себя проявлять таким образом они опять на, начинают выдвигать оферту, да, обвиняя, там, а вот тот-то он там еврей, сатанист, там, не знаю какими еще словами там, что мне тут недавно сказали, сотрудник Сороса, да, финансируется Соросом, вот, то есть по большому счету они же говорят про себя, да, они же, ну, откуда вот знают, да, я, допустим, первый раз слышу, да, что есть какой-то Сорос, ну, кто-то, видимо, с ним работает, поэтому знает больше информации, поэтому, видите, они же все сливают, они же сами себя сливают, вот. А поскольку они себя слили, да, то в отношении меня это уже не может работать. Ну, вот так, так вот устроена штука. Так, вот, ребят, не, не дорассказала вам про квантовый аннигилятор. А, значит... Понятно, да, что базируется он на ваших позитивных мыслеформах, вот, и поэтому все, что вы там себе визуализируете, все, что вы там себе хотите, это все визуализирует, это все воплощается у вот этих вот товарищей нехороших. Как это все остановить? Просто выдать намерение, да, или, скажем так, выразить, выразить свою волю. Что вот этот квантовый ингилятор в отношении вас больше с этого минуты, здесь и сейчас не работает. Все. Вы ему запрещаете. Запрещаете вторгаться, запрещаете воровать ваши, ваши ресурсы, запрещаете воровать вашу материю. Да? Ну, можете там, не знаю, сходить в трибунал в космический и затребовать возврат всего этого в виде возможностей. Ребят, не требуйте финансами, не требуйте материи, требуйте возможностями, потому что. Потому что а, возможность иметь ребенка, либо возможность иметь а, любимого человека рядом да, ни за какие деньги не купишь, ни за какую машину, ни за какую квартиру, а, не знаю, ни за какие другие блага не купишь. Поэтому возможность это всегда для да, живой души, для живого существа, для культурного существа, да, который живет по породу, по природе. Это всегда круче, это всегда больше. И это всегда несопоставимо с тем, что вы можете купить за деньги. Если вы считаете, что вы такой умный, да, и будете сам решать, что вам за эти деньги купить, отдай мне деньгами, то я вам сразу скажу, что ну, ты дурак. Вот, попросту. Почему? Потому что ты себе херню какую-то купишь, да, а род, он мудрее, он лучше знает, да, какую дать тебе возможность, чтобы ты вырос. Это, знаете, как вырастить капустку. То есть семечко капусты видели когда-нибудь, там пылинка. Пылинка кину в землю, да, и если этой пылинке создавать условия, то есть поливать, окучивать, там, не знаю, полоть, еще что-то делать, то вырастет качан капусты в 10 килограмм. Вы представляете, какой это... Процент. То есть какая-то маржа, да, это миллиардная маржа, то есть пылинки 10 килограмм, это во много-много-много раз доход. Так вот, так работают природные возможности. То есть вы получите в миллиарды раз больше, нежели вы вообще вложите своего труда, да, на создание условий для того, чтобы эта возможность развернулась у вас в материи, понимаете, да. Вот, поэтому, ребята, наша задача это создавать условия. Да? это не, не оцифровывать, не инструкции писать, не пытаться всех упорядочить, не пытаться всех, всем внедрить тайминг, да, обратную связь, какую-то там систему отчетности и так далее, да, а построить новый социум, который будет э, раскрываться да, и, наверное, созидать, так проще сказать, на базе вот именно созданных условий. Да. Одни люди, одни будут создавать условия, другие в этих условиях что-то еще, еще создавать условия и так далее и тому подобное. И каждый, каждый если будет заботиться Ближним своем, да, создавая ему условия для творчества, для воплощения каких-то своих мыслеформ, да, то мы получим с вами достаточно быстро, в короткие сроки, очень процветающее, благополучное общество с очень крутыми технологиями во благо и на благо человека. И эти технологии, они сейчас будут внедряться. Вот. Чем еще хочу поделиться да, вот за такой большой, большой промежуток времени, пока я не выходила в эфир, значит пришло очень много информации по мироустройству. Очень много сейчас она будет открываться, но поскольку люди у нас не да, люди у нас очень сильно пугаются, вот эта информация будет входить мягко, ну может быть даже да, минимально дозировано, да, чтобы люди понимали, как устроен мир. А вообще на самом деле а, захвачена не Земля, как нам говорят, захвачено несколько континентов, наши пять континентов. да. На самом деле в мире в нашем очень много континентов, их тысячи тысячи континентов, на которых существуют э, другие роды, не только наши роды, а вот, э, другие роды, для, другие расы, другие э, существа, можно так сказать, да, у них, конечно, там, они все общаются, у них там есть крутые технологии, у них есть все, а мы здесь живем, э, ну, вот, как племена Африки, да, в такой вот изоляции, так еще и над нами издеваются, да, нас тут жрут, уничтожают, геноцидят и так далее и тому подобное, то есть мы с вами для них Реально отсталые африканские какие-то затерянные племена самобытные, да, которые там, не знаю, лазят по деревьям, жрут бананы. Ну, утрированно говоря. Так вот, нам опять же внедряли через вот эти окна Вертона, да, что вот инопланетяне, это злые там летают на тарелках, они там, я не знаю, выпаривают у нас какую-то руду, что-то там да, полезные, ископаемые добывают, там, людей воруют и так далее и тому подобное. Вот, на самом деле на, на тарелках летают наши с вами рода, наши с вами бабушки-дедушки, в прямом смысле слова, да, человеческие рода. Вот, ну там не только человеческие, да, но по крайней мере те, кто живут за периметром, <laughs> давайте так это называть, да, по примеру Дома-2, те, кто живут за периметром, вот они летают на своих технологиях, они разделились на три лагеря, есть те, кто за, есть те, кто против, а есть те, кто за невмешательство, они наблюдатели, они просто наблюдают, что здесь происходит, да, вот такой вот эксперимент. Вот такой вот эксперимент происходит, то есть разрешили тут как-то отколоться, да? кто-то говорит, что это захват, ну на самом деле не совсем захват, то есть это тоже лухавство, не совсем захват, это была такая зона эксперимента, вот этих некоторых даже товарищей пригласили. Было некое вторжение в 91-96 году, когда действительно архонты вторглись, и они вторглись без, без разрешения родов, и они вторглись, нарушив закон свободы воли, и они начали бурно развивать свои информационные технологии, интернет внедрять, вот эту вот цифровой концлагерь и так далее и тому подобное. То есть в принципе то, что мы сейчас видим, да, то, что вот развернулось в натуре, это вот эти вопросы чипизации, вопросы такого вот насильного вакцинирования, вопросы медицинских программ различных, да, которые приводят к увечам и так далее. Вот. Ну, в общем, вот этот цифровой концлагерь это фишка архонтов, которые были внедрены. Они, кстати, на самом деле недавно внедрились, там буквально 1991 96 год, там было три периода внедрения. Вот. И вот этот шухер, который мы сейчас здесь наблюдаем, он был ими устроен. Вот. А до этого момента были, собственно говоря, экспериментальные технологии, я их так называю, вот, то есть смотрели, как это так, если вот чисто вот сможет ли, сможет ли живая душа да, жить отдельно от родов, то есть жить ну, без Бога, сможет ли она вот на своих ресурсах существовать и насколько много. Ну, на самом деле было несколько проектов, да, я вот уже говорила в самом начале, были там и атланты, были и майи, были там еще кто-то. Вот, куда они все делись? Да никуда, их просто вывезли с этого континента, да и все вернули обратно в роды. То есть эксперимент был закончен. А как эксперимент заканчивается? Точно так же, как у нас. Наступило утро, включились законы утра, все все осознали, все все поняли, да, сказали, все, стоп, игра и вышли. Вот так тоже можно. Вот на самом деле мы тоже так будем выходить, но я так понимаю, что те, кто за периметром, приняли решение, что в принципе достаточно. Пять, пятая цивилизация мы, да, достаточно для того, чтобы осознать, что не нужно этого делать. То есть не нужно отлучаться от истока. Дальнейшего самостоятельного развития не существует. То есть каждое развитие это пагубно. Да? Вот эти вот войны, уничтожения. То есть слишком много низких вибраций создается, которые потом очень тяжело утилизировать. Поэтому решили больше так не делать, потому что действительно ну, губительно. Губительно и для Земли в том числе, и для тех континентов, на которых мы живем. Потому что континенты, ребята, это многоэтажная конструкция. Это не только одна поверхность, как нам рассказывают, нет. Континенты имеют несколько этажей, и сверху и снизу у нас живут, на, те, на той же земле, да, и под нами живут под землей, и над нами живут. Вот реально много этажей, много. Каждый живет на своем этаже, везде свои правила, да, ну концепция одна, единая, да, ну в принципе везде свои правила. Вот, существование, ну, какие-то там плюс-минус природные законы, да, отличаются, а так, в принципе, везде одно и то же, что наверху, то и внизу, вам же говорят про это во всех источниках, не скрывают. Вот, ну, в общем, в целом, вот такая вот информация на сегодня, да, очень хотелось поделиться. Вот, все-все никак не могла понять, как же вам это все агрегировать, потому что очень много новостей, очень много происходило событий, да, стороны по-разному выигрывали. Вот. Но сегодня уже достоверно известно, что все, эксперимент закончился. Uh, уже больше ничего не будет, сейчас произведут зачистку, сейчас uh, в скором времени, буквально 2-3 года, карантин будет снят с нашей территории, да, uh, людей восстановят, и уже откроют доступ к родам, к памяти, ко всему остальному, и, собственно говоря, вы увидите своих предков, да, своих там братьев, сестер, uh, наши роды человеческие, которые будут вам доступны, вот. и корабли те самые. Вот, кстати недавно был, обсуждался вопрос, чтобы эти корабли уже были доступны и прилетали сюда. Ну, как бы рассекретились, да, <laughs> рассекретились и спускались на Землю в прямые контакты с людьми, но люди просто не готовы. Очень сильно запугали людей. Запугали, что инопланетяне проводят какие-то эксперименты страшные. Очень сильно запугали, поэтому люди боятся. Они бы уже давно бы к вам спустились, но реально люди боятся. На самом деле, ребята, вот выезжайте из городов, поднимите голову и смотрите на небо. Там такой бешеный трафик. Это не звезды, они летают. Кораблей очень много. Летают, видно невооруженным глазом. Выезжайте за горы, там, где а, нет такого яркого освещения, где очень хорошо видны звезды. Вот, присмотритесь к звездам, и вы увидите, сколько летает кораблей. Безумное количество летает, безумно. Не надо никаких приборов. Вообще ничего не надо. Все видно невооруженным глазом. Абсолютно трафик бешеный. Вот, и если вы будете посылать мысли формы, да, то некоторые корабли даже останавливаются и лучно вас опускают. И это нормально. Вот. Так что первый раз не пугайтесь, но привыкайте. Привыкайте. Все равно скоро все войдут в наше пространство. Кстати, тут недавно прошла такая информация у блогеров, что китайцы создали определенные корабли, вот, вот эти вот тарелочки, и хотят изобразить типа массовое вторжение инопланетян. Вот, попугать народ, чтобы народ боялся, ну, потому что уже объявлено, да, что они будут, будут опускаться на землю, ну, буквально вот сейчас народ подготовят к тому, чтобы не боялись, не боялись, да, если тут кораблик какой-нибудь проявится, а то, что у нас паника начнется, вот, в общем, китайцы решили пошантажировать таким образ образом некоторые области нашего континента. Вот, ну, посмотрим, что у них получится. По крайней мере, мы про это знаем. <смех> по крайней мере, мы, мы уже можем сказать стоп игра да, уже, чтобы они не воплощали это в жизнь. В общем, ребят, будут появляться сейчас новые технологии, буду по мере возможности их озвучивать, да, что можно уже применять, какие фишки. Но сейчас я вам рекомендую отслеживать степень манипуляции на вас, да, на ваше сознание. Вот, какие-то фишки отслеживать и их останавливать, да. В том числе, вот, если идет информация какая-то, это, вы не паникуете, вот эта вот э, история про никакой войны не будет, мы, мы настраиваемся на, на позитивный лад, и вот это все, лабуду, ребят, бросайте этот детский сад, да, вот это вот я запрещаю там чего-то, это уже не работает, потому что это работало тогда, когда была оферта, да, и вот это вот технология, это технология серых, да, вот это там, ну, этих, ну, серых, короче говоря, вот она уже не работает. Поэтому что-либо запрещать, что-либо не акцептовать, что-либо там, я не знаю, противостоять, это не работает больше, потому что сама фишка оферты больше не работает. Перестраивайтесь уже на другую волну, да, позитивненько, все, все, я про это знаю, да, я про знаю про все виды войн, да, что, что есть всякие войны и такие, такие, такие, да, войны с народом, с человеческим народом, да, поэтому все я знаю, стоп игра, все нельзя, не то, что нельзя, да, я просто знаю, и вы это останавливаете, просто тупо останавливаете, своей волей, стоп игра, я про это знаю. А раз я знаю, дальше игра не может продолжаться, иначе это неинтересно. И все, вот просто вашей волей, вашим намерением, ребята, это останавливается, не надо вам больше никакие запреты, не надо больше там ничего не акцептую, там это не, там, не является, моя подпись не является недосаментом, пожалуйста, все, успокойтесь, это уже больше не работает. Сейчас уже новая технология, так что ловите фишку. И с квантовым аннигилятором тоже волей изъявляете, да, в отношении меня, я про это знаю, стоп, игра в отношении меня это больше не работает. Все мои мыслеформы воплощаются здесь, сейчас, в этом пространстве, в котором я присутствую, в котором присутствует мое физическое тело. Все. И вот этого волеизъявления достаточно, просто достаточно. И дальше следите, как будут у вас выстраиваться события, да, потому что события выстраиваются, это не бывает так, что это проявляется, знаете, как скатерть-самобранка в сказках. Это так не проявляется любая материя проявляется выстраиванием цепочки событий, да, сначала вот оно, знаете, как говорят, само в руки плывет, да, то есть когда вот одно, другое, третье настолько все вот выстраивается гладенько, что вот как-то в итоге ты получаешь даже больше, чем ты хотел, поэтому когда вот эту штуку останавливаете, да, у вас уже начинает проявляться ваша реальность, такая, которую вы хотите. И вот теперь уже, ребята, да, после того, как вы это сделаете, вот дальше бойтесь своих желаний. Это реально. А, любое некорректно сформулированное желание <laughs> проявится так, как, таким образом, как, каким вы даже вот, не ожидаете. Поэтому будьте аккуратны, хорошо. Вот. И следите за своими низковибрационными желаниями. Да? Вот, у нас очень многие любят заниматься обсирательством, проклятиями, да, да, чтоб они там все да не надо этого делать, потому что это все реально сейчас работает, и это сейчас работает в очень крутой силе, но это имеет отдачу, имейте в виду. Да, просто позитив имеет отдачу, то есть что ты а, выдаешь вовне, то к тебе извне и возвращается. То есть если вы вовне выдаете позитив, к вам позитив вернется. Если вы выдаете благое, что-то благое вернется. Если вы будете выдавать низкую вибрацию, она к вам и вернется. Но возвращается все не просто так, возвращается, строится. Да? Знаете, такой закон строится и вернется. Поэтому, ребята, сейчас включился закон возмездия. И он работает с троицей. Возмездие ко всем придет с троицей. А поскольку придет с троицей, они не расплатятся. И причем сейчас включился самое строгое, ну поскольку это утро, да, мать, земля проснулась, мамка всех накажет, кто себя плохо вел. А нельзя. Вот, вот то возмездие, которое включилось сейчас, и оно будет включено до дня, да, когда день сварога начнется, там день кого-то там. Вот оно включилось, оно сейчас работает. Вот, вот это возмездие нельзя ни отмолить, ни замолить, не переложить, не искупить, не простить то есть ничего с ними здесь делать. Понимаете? Вот оно просто будет. Вот нашкодил все, хана тебе на обнуление. И запустились процедуры обнуления. Все, ребята, вариантов нет. Поэтому смотрим, наблюдаем, как это все будет происходить. вот. И я просто расширяю вас, ваш кругозор. Да? Не смотрите на вещи плоско, пожалуйста. Да? Я вам сегодня привела на примере войны, но на самом деле... Это все работает в отношении других технологий, да, не только во военных технологий. Вот, это все работает в отношении других вещей тоже. Смотрите шире. Вас всех очень много-много-много лет зомбировали, да, что вот это только так, это только так, да, и никак иначе. Нет, все уже давным-давно поменялось, уже все широко, уже все совершенно по-другому, все имеет другое значение, другую суть, другие технологии. Поэтому, ребята, просыпаемся. Просыпаемся, да, не принимайте мир так плоско, просыпаемся вот, не надо никуда уходить в лес, вот, не надо продавать квартиры, уходить в лес, пожалуйста, я вас прошу, да, включайте голову, потому что все работает гораздо проще, всегда наши предки говорили, а, осведомлен, значит, вооружен, так ты вооружен, у тебя крутое вообще оружие, да, это все, это технология, все вы останавливаете, только вы, осознав а, какой-то факт насилия, факт... В внедрение в вашу жизнь без вашей воли, да, без вашего на то согласия, все, вы это осознали, вы это увидели, все, стоп, играет, это начинает проявляться во всех сферах жизни, где это насилие было или совершалось, да, или было совершено, вы про это начинаете знать, видеть, и вот тогда вы уже можете это не просто даже останавливать на всех уровнях, вы можете еще и убытки возмещать за это, но ну, поскольку вы об этом узнали, увидели, да, все, по вновь открывшимся обстоятельствам, убытки. Поэтому, ребята, заколебутся они с нами, расплачиваться у них уже нечем. Вот, все технологии работают. Технологии работают на тонком плане сейчас шикарно. А по, мере, по мере поступления буду вам еще что-то такое интересное озвучивать, да, с чем сейчас можно поработать. Но я вас очень прошу, сейчас такое время... Очень интересно, кто еще не дошел до своих родов, не поработал с родами. Пожалуйста, да, в первую очередь работаем с родами. Возвращаемся к нашим истокам. Вот, потому что без наших родов, без наших истоков мы бессильны, к сожалению. да, а Мы тогда на стороне цивилизации, цифровых вот этих тварей, а, витальных, да, астральных сущностей. Вот, соответственно, чтобы, если мы не хотим, чтобы нас жрали какие-то сущности, да, на нас какие-то там темные силы воздействовали, вернитесь в культуру. Thank <laughs> you. Вот, Вернитесь к живым родам. Вот и все. Вернитесь в Исток. Да? Вернитесь к своей роды. Начинайте почитать своих родственников. Да? Своих бабушек, дедушек, чуров, пращуров. Всех, всех своих. А не кого-то там, не чужих. Да? Не надо молить, молиться чужим ликом. Каким-то своим. Только своим. Только свои защитят. Свои бабушки защитят. Свои дедушки защитят. Никуда не денутся. Вот, Своим молимся. Своих призываем да, на помощь. Все, все работает. Своих просим. Просите, там сложно самому просто намерением прошу там своих предков проявить вокруг меня где меня тут нагибает где чего проявите да чтобы я увидел сказал стоп игра нельзя нельзя со мной таким образом воевать нельзя меня так геноцидить нельзя меня так угнетать да а то они думают что они маски нацепили до да, а вред здоровью люди не понимают что им вред здоровью нормальный такой хороший увесистый вред здоровью причиняет нет никто не выставляет это оферту причинителю вреда, да, а зачем? Это же закон, это все у нас законопослушные, да, а то, что для человека вообще законы не писаны, по большому счету, да, вот, да, человек живет по конам, по совести, по совести, по чести, по достоинству живет, да, не обижая, исходя из принципов и законов любви, во благо и на благо всем себе и каждому, да, поэтому тут другие должны действовать правила, вот, но никак не но никак не законы, да, правила. Правила есть везде. а Законы – это то, что за оконом. То, что уже нарушено изначально, да. Вот. Божественное нарушено, закон выведено. Вот, ребят, на сегодня все. Рада была с вами поделиться информацией. Жду, как обычно, вашей обратной связи. Всем пока-пока.